Да во всех смыслах. Тебе всего 22, а у тебя уже и квартира своя, и дипломы. Шикарную фирму работать пригласили. Ой, да брось. Не всего 22, а уже 22. Квартира у меня это от горя. Бабуля любимая умерла. Диплом не красный. Я мечтала о красном. А с работой, да, повезло. Я вот раньше думала, как в этой фирме такие небожители работают. А теперь я сама этот самый небожитель. Хм. А Вадим... На первом же курсе ты отхватила лучшего парня. Это да. Это правда повезло. Если он на тебе не женится… Женится. Он мне уже предложил. <как> Ожил. теперь хоть могу такси до своей общаги вызвать. А где моя Юра? Готов мужественно выслушать правду? Готов. Уехала твоя Ира с Колей Мищенко. Тогда я провожу тебя. Хм! Рискуешь? Мне тоже нравится Коля Мищенко. Тем более. Значит, ты чем-то похож на Иру. Ладно. Пошли. Поможешь мне машину поймать? Пить не умеет. Только людям праздник портит. Ребят, а вы куда? Вы что, уходите? И тогда честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили они. Пока. Юль. А обязательно свадьбу в ресторане. М? А где? Ну, не знаю. Тихо распишемся и махнем с палаткой на озера. М -м. Тебе же понравилось прошлым летом. Романтично? По-моему, романтично. А по-моему, полный отстой. Ну, представь, дочка вырастет и спросит меня, мам, а в чем ты выходила замуж, я скажу? Я была в шортах и в кедах. Подожди. Какая дочка? Ты что, беременная? Ну, да не беременная я. Но ведь когда-нибудь у нас будет дети. И что мы им скажем? Ну, не знаю. Лично я скажу. Mm -hmm. Сынок, я так любил твою маму, что mm -hmm. хотел быть только с ней. А не дебильно улыбаться этим пьяным гостям. Короче, ресторан я выберу самый крутой. И платье у меня будет, как у Джессики Паркер. Это еще кто? мешай. Кольцо, которое ты мне подаришь, я тоже выберу сама. И ты будешь не в черном, а в сером костюме. Юль, ты вообще как ко мне относишься? Что? Ты меня любишь? Конечно. Я же согласилась выйти за тебя замуж. Да. Я не урод. Мне не так много лет, чтобы бежать в ЗАГС, как в последнее прибежище. Так, все и спать. А то завтра, то есть уже сегодня, очень важная встреча насчет будущей работы. До зарплаты еще далеко, а в карманах уже пустеет. Не беда. Заемкин. Твой персональный помощник в трудную минуту. Установи бота в свой любимый мессенджер и получи займ под 0% уже через 5 минут к себе на карту. Без справок и проверок. Заемкин займет. Ссылка в описании. Ну, что случилось? Облом не взяли? Mm -hmm. Ну, ничего страшного, без работы ты не останешься. А пока поживем на мою зарплату. Мне дали нереально много. <звы> ну, не надо так все воспринимать. И что ты мне в СМС написал? Жду срочные пять восклицательных знаков. Вадим, пойдем, ты уже мокрый совсем. Ну, чего ты тормозишь? Им не понравился твой диплом? Юлька! Им очень понравился мой диплом! И они предложили мне делать мой проект в самом центре города с огромным бюджетом! Я знала, я знала, что ты гений! Представляешь, твой театральный городок в центре Москвы! Наши же просто умрут от зависти! А мы с тобой неплохо устроились, а? Юлька, мой городок будет не в Москве, а в Райске! Даже название судьбоносное, слышишь? Не в Москве, а где этот Райск? Да я не знаю, где-то в Сибири. надо точно по карте посмотреть. О! Мне там квартиру обещали. О! О! Ты чего, Юль? Хотя я тебя понимаю, я сам до сих пор себя прийти не могу. Ну что, поехали кудить? Или ты хотела выбрать ресторан? Ресторан? Ну да, ты сама сказала, хочу а, свадьбу в самом крутом ресторане. Погоди. Что случилось? Ты знаешь, как-то это неожиданно. Ну, мы ж не завтра туда поедем, а, пф, ну, после свадьбы. Я им так сразу и сказал, что, ребят, я скоро женюсь. И приеду к вам не один, а с женой. Вадим. Что? Я не поеду с тобой в райск. Я что, должна буду отказаться от работы в фирме, о которой я так долго мечтала? Но ты пойми, что со временем я возненавижу и тебя, и этот райск. Я не смогу жить в провинции. Никогда. Даже с тобой. Вадим, я не смогу без Москвы. Она моя, понимаешь? Ну, все, давай. Пока. Будь здоров. Пока. пока. Удачи. Вадюш, я не могу отказаться от такого везения. И ты тоже. Uh -huh. поэтому не судьба нам ведь вместе тебе удачи прощай пока uh -huh. ребят счастливо удачи так uh. uh -huh. проходите что же ты наделала дуреха да все это действительно ужасно но мы остались с ним лучшими друзьями. И останемся навсегда. Найти новый смысл Жить по-новому, для многих выход лучше, но, увы, я не многие. Мы, как диодная лента, один потухнет, не беда. И живем же с этим, но что, если завтра потухну я? Привет. В Москве. Сбежала из этого санатория. Такая там тоска. Конечно, заеду. Только не сейчас. Я решила сделать Танике сюрприз. Нагряну к нему и скажу. Давай поженимся? А то он тормозит что-то. Да, обязательно встретимся. И Ирку Мищенко, пригласи. А? Смотрите, не родите там без меня. Все, чмоки. Я отвечаю. Знаешь, его, если что. Окей? Обещаю, никогда не опустишь сверху именно на тебя. мою сумку. Что здесь делает ваша сумка? Висит. Ага. Что здесь делаешь ты? Я здесь сплю с любимым мужчиной. Вот, кстати, он. Юль, ты... ты, ты пожалуйста, не, не делай только никаких выводов. Я, я, тебе все объясню, П -п -п потом, хорошо? Это не то, что ты подумала, ну правда, ну поверь. Сумочка полный отстой, рыночная копия Прада.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 Вам пить нельзя. Смотреть, как напивается несчастная баба, можно. Ой, ну какая то несчастная. Не гневи бога. Красивая, успешная. Да? Да. И что же такое красивая, успешная? Не везет с мужиками, а? Почему? Всех перечислить? Юль, хватит тебе наливать. Первый был полный придурок. Он приходил на свидание со своей мамашей. Потом мне понравился скромный спортивный мэн. И он мне каждый день под дверь приносил букеты роз. Ну, как выяснилось, он хотел всю жизнь жить за мой счет. Молодой человек. Счет, пожалуйста. А третий был Даник. Он был всем хорош. Угу. Но вот это самое совершенство сегодня мне тупо изменило, и поэтому я хочу выпить за самую несчастную бабу планеты. Ваш счет, пожалуйста. Заряд ты тогда рассталась с Вадимом. А еще тогда, три года назад, понимала, что лучше его тебе не встретить. <зас> Наташка, права, нельзя было терять такого парня. А я его и не потеряла. Мы с Вадимом лучшие друзья. Между прочим, он мне каждый день звонит из своей этой глуши. И я ему звоню. Каждый день. Ну да. Девки... Я иногда так жалею, что не уехала с ним. Мне надо было бросить все. И поехать за ним. В тему в эту таракать. Ну так позвони ему, скажи, прости, дуру, приезжай, забери меня отсюда. Откуда? Отсюда. Из Москвы? В эту, эту опять таракань? Ой, Юлька, да ну к черту Москву. Ну, к черту город, где тебе вот так не везет с мужиками. Вот, вот прям сейчас и звони. Давай. Сколько там с меня? Mm. А вы правы. А вот я сейчас прям и вот звоню уже. Вот и правильно. Молодец. Вадька, да, я. А что с голосом? Да я простыла. <кười> <кười> Вадик, мне нужно, чтобы ты срочно приехал. Случилось. Случилось. Жду. Жду. Что он сказал? Девочки, завтра прилетит бой-орел. Завтра. Ну вот. И что нам с ней делать? Надо вызывать трезвого водителя. Yeah. Да. Так, до машины мы ее дотащим? Ага. Если мы ее с тобой потащим, нам с тобой надо будет вызывать трезвого акушера. Молодой человек, а можно вас еще на секундочку? Юль, можешь толком объяснить, что случилось? Ты заболела? Я выгляжу больной? Ну нет, не выглядишь. Ну хватит, ладно, хватит мне дурить голову. Ты позвонила, мне сказала, чтобы я срочно прилетел. Я прилетел. А ты не говоришь, в чем дело. Ну, ты что, заваливаешь какой-нибудь новый проект? Я никогда ничего не заваливаю. Между прочим, клиенты ко мне в очередь становятся. Просят, чтобы я им загородное <с гнездо <с оформила. Правда, платить меньше стали, но ничего. Ты сведешь меня с ума. Вадик, я просто очень-очень по тебе соскучилась. Ты сердишься? Нет, не сержусь. Если честно, я даже рад. Мне нужно сообщить тебе что-то очень важное. Ну, я не стала по телефону, это будет не так торжественно. А, Подожди, давай ты мне это скажешь вечером. Давай. Давай. А сейчас поедем по нашим местам? Поехали. невер заедем к профессору, а? Давай. Я вот только знаешь одна. Слушай, а классно, что вы зашли, да? Ты видел я, я одного понять не могу. Как это пенополистирол со строительным материалом для фундамента? В фонтане. А? Ага. с тобой was. еще чуть не арестовали. Чуть не арестовали. А мы с тобой еще помнишь букет цветов украли? Помнишь? Да. А, а на С ромашками, с ромашками. Ромашки-то Можешь говорить, что ты хотел сказать. Юлька, я женюсь. У меня через неделю свадьба, и я влюблен безумно. Я умоляю тебя прилететь, познакомиться с моей невестой Настей и помочь мне со свадьбой. Прилетишь? Ты я там с работы замотался. Нет, ни минуты свободной. Сегодня же назад. – Прилетишь? – Прилечу. Конечно, прилечу. Ты же мой лучший друг. Да. <свеч> <свеч> <свеч> Какой нереальный красавец! А почему к тебе не пускают? Карантин! Грипп в городе! Что ты лежила? Полетишь? Полечу! Только никому не говори, обещаешь? Могила. Я прилечу в этот райск и заберу себе Вадима. Это его Настя не получит его. Он мой. Веришь, что я верну его? Ть, легко. Юлька, у тебя все получится. Давай, Юлька, дуй за женихом. Мы победим. Удачи. Удачи. Прости, в этом отеле звезд немного, но зато чисто и горячую воду отличает нечасто. Шутка. Прости. Да, если что не так, ты сразу звони мне. Ладно? Ага, хорошо. А место для нашей будущей свадьбы с Настей здесь в двух шагах. Вон в том парке. невеста где? Ну, это завтра. Ты отдохни выспись. Ладно? А здесь отличный ресторан. Кормят просто замечательно. А, номер, кстати, забронирован на твое имя. Угу. А, ага. Огромное спасибо, что прилетела. <связывая> я самый счастливый мужик в мире. У меня лучшая в мире невеста и лучший в мире друг. Ну все, я побежал. Завтра увидимся. Ага. Пока. <связывая> <связывая> Алло, Ирка. Слушай, пока тебя еще не повезли в родильное, посоветую, в чем мне встречаться с этой гадиной. Надеть джинсы и свою голубую кофточку или что-то более романтичное. Что? А, тебя уже повезли? Ну, все, пока, удачи! Ага. Как же все не вовремя рожается, да? Да войдите! Вы сами уйдете или мне администрацию пригласить? Администрация смотрит сериал. В этом городе все такие хамы? Нет. У нас очень культурный город и полно интеллигентных людей. Вас, я вижу, это не коснулось. Бросить такую девушку. Еще раз подтверждаю, что этот Вадим полный дебил. А, судя по всему, ты его Друг. Друг. Каждую ночь мне снится, как он горит или тонет. Или нет. Попадает в автокатастрофу. Но только не насмерть, а так остается полнейшим инвалидом. Ты вообще кто? Я? Я бывший жених Настеньки. Художник. А, ну теперь все понятно. Что ж ты художник такой лох, что у тебя невесту из-под носа увели? Ни черта то не поняла. Это ты смирилась с ролью Брошенки. А со мной это не пройдет. Стоп. Я смотрю, ты много знаешь. Я тебя третий день уже здесь поджидаю. Настенька нашептала мне, что приезжает бывшая девушка Вадима. Что они теперь друзья. Да, так и есть. Не ври мне, бывшая девушка. Ты до сих пор веришь в дружбу между мальчиком и девочкой? Пойдем прогуляемся. Поговорим. Я вообще-то спать собиралась. У нас осталось очень мало времени, так что не нужно морочить мне голову. Ты способна говорить правду? Ну, допустим. Ты приехала сюда, чтобы вернуть своего бывшего жениха? Коротко, да? Нет? Да. Отлично. У меня точно такая же задача. Тогда как ты мог допустить, чтобы твоя Настя оказалась в объятиях моего Вадима, Суть, а? хватит. Как я мог? Как ты могла? Все уже случилось. В городе скуплены все цветные шарики и все шампанское. Как ты думаешь, они, ну, уже переспали? Ну, зная Вадима, я думаю, твоя дуреха не устояла. Черт, я ненавижу. Ну, и как он? Ну, как любовник? Ничего? Блеск. Спокойно, Женечка, спокойно. Ты сейчас с кем разговариваешь? Сам собой. Угу. Меня, кстати, Женя зовут. Очень приятно. Да, ты прав, нам надо торопиться. Давай рассказывай мне, кто это Настя. Только без лирики, сухие факты. Хорошо. Угу. Настя Егорова. Родилась в этом городе, здесь же закончила школу. Угу. Ну, потом попыталась поступить в институт, но не смогла тут уж. Тупая, что ли? Не тупая. Просто ее голова не предназначена для знаний. Да. Mm. Школу, можно сказать, я за нее закончил. Ну и вот тебе благодарность. Ладно, не отвлекайся. Кто ее родители? А, мама преподавала физику в нашей школе. Uh -huh. Представляешь, что такое мама и дочка, которая до сих пор не додумалась, почему лампочка сгорается. Да, при такой внешности, таком баяне, совершенно пустая голова. Будь она умнее, она, конечно, не променяла бы меня на этого урода. Так, хватит. Мне надо понимать, что в ней такого, что Вадим хочет на ней жениться. Что? Что в ней такого? Отец Насти. Мэр этого города. И что? А то, что твой Вадим охмурил дочь чиновника, чтобы толкать свои проекты. Вадим никогда не пойдет на такую низость. А потом он талантливый архитектор. Мэры городов меняются, а талант дается навсегда. Стоп. Я знаю. Я это твоя Настя хотела в Москву. И она хмурила Вадима, чтобы после свадьбы уговорить его вернуться в столицу. А потом еще и папашу перетащить. А? Как тебе? Исключено. Почему? Это слишком сложно для ее сознания. Mm. К тому же она не умеет врать. Ой. Она бы так и сказала твоему Вадиму. Все, хватит. Умираю. Хочу в столицу. А. Mm. Это очень хорошо, что ты приехала. Мы победим. Да. Этой дебильной свадьбы не будет! Угу. Пойдем морщить. Выпьем за это. А то меня Настя попросила завтра по нове какой-то для свадьбы нарисовать. Слушай, а ты случайно не алкоголик? Шутка. Шутка? 哼哼哼。<laughs> Не ошиблись, я не заказывала завтрак. У нас так положено. Завтрак в постель. Тогда кофе лучше в кофейниках носить. Ну, где мне ему взять-то кофейник? Я ей поднос-то и из дома принесла. А, то есть завтрак в постель <coughs> не всего, только мне, да? Ну, Анастасия Михайловна попросила. А, директор гостиницы? Да нет. Дочка нашего мэра. Настя? Это та, которая замуж выходит? Выходит в добрый час. А она здесь была? Ну, Анастасия Михайловна сейчас сидит в холле, ждет, пока вы проснетесь. Скажите, а? Она что, в девках засиделась? Нет, не засиделась. Она еще очень молода и чиста, как, как ручей. А, ну, зовите. <музыка> Спасибо за завтрак, Настя. Простите, они еще не умеют, как в Европе. А давай сразу на ты. Мы ведь почти родственники. Я вам, Ой, то есть тебе, очень благодарна. За что? Ну, ты приехала поддержать Вадима. И я хочу, чтобы ты знала, что я совершенно не ревную. Я ужасно рада, что у моего будущего мужа есть такая подруга. Господи, то есть друг, как ты? Я не надеюсь, что ты будешь дружить и со мной. Так, ерунда, конечно, будем подругами. А ты мне сегодня покажешь все? Ну, кольца, платья, где праздновать будем, а? Я так и знала. Что знала? Я знала, что мой Вадим не мог любить плохого, пустого человека. Извините, если попал на ткань, нужно брызнуть пятновыводителем. У вас есть с собой? Я не ношу с собой пятновыводитель. Я же не знала, что в этом городе все как подорванные приносят кофе. Настенька попросила. Ну как? Настя сама придумала эту модель, а мы ее шили. Правда, очень красиво. Шикарно. Когда ты будешь замуж выходить, я тебе тоже фасон придумаю. Буду тебе очень благодарна. Ну что? В самый раз я их беру. Отлично. Пойдем, я тебе карье покажу. Простите, а можно я тоже примерю? Конечно. Это я заказала из Лондона, из последней коллекции. <как> Здрасте. А Настя разве не у вас? У нас. Только же жениху нельзя видеть невесту в свадебном платье. Ладно, ладно. Я просто по пути заехал. Угу. А Юля здесь? Да, ваша знакомая там. Спасибо. Вот на объекте. Приходите, ага? Обязательно. Целую. А, красивое у вас платье. У вас хороший вкус. Жаль, что не я выхожу замуж. Красивые окна. Да. Ребятки, можно я подожду вас здесь, а? а конечно, конечно, Настя. Давай. Оп. Иди. Смотри, видишь? Да. Там уже практически готово здание театра Опереты. М -м -м. Заканчивают отделку и все. Класс. Да, я хочу, чтобы от театра шел сад. Ну, хочу, чтобы это были вишневые деревья. А, -а, -а. а от сада уже... Будет идти дорога к маленькой площади, ага. с каскадом фонтанов, с шатром гастролирующих цирков. Фантастика. Таким образом, люди со своими детьми окажутся в маленьком мире. Отдельным а. вот от этого города, от суеты, от проблем, от быта. Угу. Вот только Настя и отец хочет построить здесь торговый центр. А, да? Ну, я надеюсь, что отговорю. Ага. Ты правда любишь? Свой проект? Юлька, да при чем здесь любовь? Я просто хочу довести здесь все до конца. Настю ты любишь? А, Настю, конечно. Юль, ну ты знаешь, мне сто лет стал бы я жениться на девушке, которая равнодушен. Mm. Да и она меня, понимаешь? По-настоящему. Uh -huh. Ты так сильно меня любил и так быстро забыл? Три года назад, Юль, когда я понял, что ты ко мне не приедешь, я возненавидел здесь все, этот город себя, за то, что не могу оставить это все ради тебя. Но надо было как-то жить дальше, начать работу. Mm -hmm. Каждое утро я выжигал тебя из себя. А ночью прислушивался, насколько я продвинулся в этом. А работа помогла. И в один прекрасный день ты меня окончательно прибил и влюбился в Настю. Ну, приблизительно mm -hmm. так. Мы встретились совершенно случайно. Пошли. Мне нужно показать тебе вид сверху, что ты оценил. Попросим, чтобы подняли нас на кране. Не испугаешься? Забыл, как мы на строительной практике смотрели на Москву 48 восьмого этажа? Помню, помню. Ты герой. Настя с нами поднимется? Нет. Она боится высоты. Ну и не очень интересуется моей работой. Жаль, что ты хочешь жениться на девушке, которая плевать на твою работу. Да я не просто хочу. Я скоро женюсь. Так здорово, что ты будешь рядом со мной. Самый мой счастливый день. Так, ладно, не отвлекайся. Мне нужно, чтобы ты здесь все увидела. А ты знаешь, давай в другой раз. А, Настя хотела познакомиться со своими родителями и показать место, где будет свадьба. Ты подъедешь? Да, обязательно. Ага. Чуть попозже. Мне нужно кое-что закончить настройки. Хорошо. Ты молодец. Здорово тут все у тебя. Спасибо. Пока. Сначала мы едем в ЗАГС, а потом в церковь. Когда мы приедем сюда после венчания, то дети выпустят в небо белых голубей. Красиво. А эти голуби потом не нагадят на голову гостям? Слушай, а может быть, их не кормить? Дня два. Гостей? Голубей! Тогда они никуда не полетят, а сожрут свадебный торт. Вадим тоже говорит, что у меня вкуса совсем нет. Тебе и платье мое не понравилось. Настя, ты понимаешь, у каждой девушки должна быть такая свадьба, какой мечтает именно она. Ну вот ты в детстве мечтала быть принцессой? Ну вот отсюда и платье, голуби. Хотя, пошлость все это несусветная. Шел мимо, услышал стук молотка, подумал, гроб сколачивают, а на самом деле сбивает столы к свадьбе моей бывшей невесты. Юль, познакомься, это мой хороший друг, одноклассник Евгений Логинов. Он художник. Рисует наш город, и mm -hmm. мне обещал здесь картины нарисовать. Очень приятно. А, Настя, действительно, это. твой бывший жених? Mm -hmm. Да нет, мы просто учились в одном классе. М -м -м. А на выпускном Женя предложил мне стать его женой, а я отказалась. <свят> вот и все. Юль, ты слышала? Вы слышали, с какой ангельской улыбкой она произносит всю эту ложь? Неужели все девушки после того, как выходят замуж, оставляют за собой оккупированные села и выжженную землю? <свят> Анастасия Михайловна, можно Ой, я сейчас. <свят> а ты дурак. Ты должен ей доказать, что ты лучше Вадима, а ты истерики устраиваешь. Конечно, она только порадуется, что избавилась от такого припадочного. Ты права. Угу. Нужно взять себя в руки. Угу. Послушала, я и никем не был. Так вот и бери в руки. Нам надо с тобой переговорить. Вадим сказал, что в моей гостинице есть отличный ресторан. Это он так сказал? Да, иди туда и жди меня там. Ей никем не был. Подумай только. Совсем ее память отшибла, видимо. Ой, Вера Петровна, я сваливаю, угу. жду тебя в ресторане. Пока, пока. Ой, ты уже убегаешь, ну пока. А, Юля, ага. познакомься. Это моя папа и мама. Очень папа приятно. Михаил Борисович Очень и мама приятно. Вера Петровна. <свист> Очень, приятно. <свист> Очень приятно. Сегодня просто какой-то день знакомства. <свист> Это вы про того шалопая, который только что убежал? <свист> Двоечки. <свист> а, мама, представляешь, не верила, что ты бывшая девушка, приехала просто так помочь нам. <свист> да, времена изменились. И не говорите. Я с бывшей невестой своего мужа 25 лет не здороваюсь. И не собираюсь пока. Хотите, Юлечка, я покажу вам наш город. Я хочу, чтобы вы взглянули на него глазами настоящего архитектора. Я много нового затеваю. Например, строительство э, торгового комплекса в центре города. Да, я буду рада, но, к сожалению, мне нужно бежать. Всего доброго. Может быть, вас подвести. А, да нет, спасибо. Тут недалеко, в гостинице. До свидания. У вас сейчас только дел. До, До свидания. свидания. До свидания. Пока. Угу. Ну что, показала себя во всей красе. Ну вот, теперь Юля подумает, что мы действительно отсталые провинциалы. Вы оба слепые. Вам не ясно, что эта столичная штучка прикатила зацапать Вадима? Мама! Ты не сейчас кричи, мама. Ты завопишь, мама, когда это Юля вончит твоего жениха обратно в Не стоило этого заказывать. Хочешь, чтобы я умерла с голоду? Вадим сказал, что это хороший ресторан. Mm. Откуда ты знаешь? Может, твой бывший решил уже избавиться от тебя? Может, я все-таки поем? У меня что-то аппетит разыгрался. Mm? Не хотел бы я быть твоим соперником. Кстати, о наших соперниках. Ну? No. Мне кажется, что в разговоре с Вадимом тебе нужно напирать на то, что Настенька... Ну... Типа, не сильно умом. М? Ты прав. Глупость – это сильный козырь. Какой козырь у меня? Ты же лучше знаешь пороки Вадима. У Вадима нет порока. Он идеал. Издеваешься? Давай подумай. Ну, есть у него одна слабость. Вадим помешан на работе. И что? Любой мужик увлечен своей работой, если он, конечно, нормальный. Не увлечен, а помешан. Вот это уже что-то. Значит, я должен объяснить Настике, что она всегда будет для него на втором месте, так? Не на втором. На втором и третьем у него тоже будет работа. Ты знаешь, его жена будет болтаться где-то между 22 и 24 местом. Тогда зачем ты за него борешься? Охота на 22 место. Если его женой буду я, вопрос места отпадет. Мы будем работать вместе. Логично. Uh -huh. И вот еще что. Uh -huh. Мне кажется, что Настеньке нужно вызвать ревность. Может быть, он по другим бабам шляется. Ты вместо своей работы. Uh -huh. Ты, что, что с тобой? Слушай, ты... зачем я тебе разрешил? Здесь есть... Живот. Может, все-таки скорую вызвать? Нет, не надо. В ресторане отравили. В больнице окончательно добьют. Что у нас там в итоге? В общем, я должен донести до слабого мозга Настеньки, что и ожидает после свадьбы с Вадимом. Твой архитектурный гений забудет о ней на второй день после свадьбы. Когда она будет беременная, он ей даже апельсинов не принесет. В роддом, конечно же, ее повезут ее подруги. А своих детей он заметит только тогда, когда они в школу пойдут. Верно? Да, видимо, так все и будет. Ну, а ты? Что? Ты будешь рядом, когда твоя жена будет рожать? Конечно. Это же самый главный момент. Вот нас было двое, мы... Мы любили друг друга. Ну, и вот на свет появляется смысл нашей любви. Ты, ты знаешь, мне хочется первым взять младенца Нарукин. Прижать его. Ну, чтобы он с первой минуты знал, что твой отец, он всегда с тобой. А говорят, что мужчина не должен видеть женщину в таком безобразии. Те, кто считают, что рождение своего ребенка безобразие, тем не нужно жениться. Ты знаешь, наверное, у меня это было нервное. Что ты на меня так смотришь? Бледно и страшно? Нет. Очень даже... Ничего. Жалко, что ты не моя бывшая девушка. Смешно. Ой, мамочки. Послушайте. Я не понимаю, зачем вы приехали к нам, если вы отказываетесь от помощи. А я к вам не приехала. Это вот он меня ну... привез. А мне слишком больно, чтобы сопротивляться. Разрешите для начала избавить вас от боли. Юль, это хорошие врачи. Отличная больница. Ага. Мне и про ресторан сказали, что он отличный. Если можно, пусть она у вас здесь полежит, успокоится. А? Угу. Значит так, сейчас сделаем снимок желудка, анализ на дизентерию, ну и прочее. Нельзя исключать аппендицит. А вот аппендицит исключите. У меня его в пять лет вырезали. Да-да. Жень, я тебе говорю, здесь такие же врачи, как в ресторане повар. Девушка, а вы не даете вас осматривать? А профессиональный врач по глазам видит, что внутри у больного. Хорошо. Пусть лежит здесь до утра. Будет совсем плохо, зовите. Пошли. Понимаю, почему Вадим удрал от тебя. Первый раз вижу женщину с таким отвратным характером. А я первый раз вижу мужчину, который ни от чего не может защитить женщину. А Вадим все всегда держал под контролем. Да? Хочу тебе заметить, что этот ресторан предложил тебе твой Вадим? Жень, все, хватит. Нам нельзя больше ругаться. Иначе мы скоро будем орать горько на свадьбе у наших любимых. Ты права. Как мне разница, какой у тебя характер? Тебе лучше? Немного. Угу. Ну все. Спи. Утром я тебя навещаю. Не смею уходить. Я боюсь здесь одна оставаться. Ну а что мне здесь делать всю ночь? Ложись и спи. успокаивала, что я не больна. Самые слева затекли. <смех> Знаешь, а Вадим никогда никого с велосипеда не уронит. Он вообще на нем ездить не умеет. Лежать. Лежать, не вставать. Понос был? Сколько раз за ночь вставала? Доктор, вы с ума сошли? Тут мужчина, а спрашиваете. Где мужчина? А, ну да. Ты как? Там действительно что-то валялось. Я прекрасно. А, знаете что, доктор? Уберите руки с моего тела. Жень, нам надо отсюда бежать, пока угу. мне не пришили чужой аппендицит. Угу. В этой больнице. Ой. Что это было? О, да ничего страшного. Обычно высокомерие москвички по отношению к нам, жителям провинции. А она вообще в адеквате? У нее там бреда нет, манип последований нет. Mm -hmm. Здоровая хамка. Хорошего вам дня. Mm -hmm. Mm -hmm. И вам не хворать. Настя уже скоро будет в парке. Я обещал ей панно нарисовать с голубями. То есть, э, с лебедями. Ну что ж, тогда срочно приступаем к нашим коварным да? планам. Я к Вадиму в мастерскую талдыщить про глупость его невесты. Ну а ты вперед вселять сомнения в ее неокрепшую голову по поводу всего остального. Удачи. <плодисменты> <плодисменты> ну вот, здесь моя берлога. Текс. А, а неплохо было бы тут прибраться? А по-моему здесь идеальный порядок. Mm -hmm. Ах да, я же забыл, что ты у нас чистюля. Но уберусь, обещаю, обязательно уберусь. А почему ты? Ты ведь почти женат. Пригласи Настю, и она тут все уберет. Настя? Настя может только еще больше намусорить. Mm -hmm. Да представляю вас, что вы можете превратить в ваш дом. Какой дом? Я живу в однокомнатной квартире, там даже мусорить негде. А, твой тесть не подарит вам дом? Он уже пытался нам всучить в подарок дом. Но когда он заговорил о заморозке нашего проекта и постройке своего торгового центра, мы отказались. Ничего, заработаем и купим. Кстати, нужно к нему сегодня заскочить поговорить об этом. Поедешь со мной? Ну, чтобы поддержать. А заработаем, но насколько я знаю, твое место не работает. Ну да, действительно. Просто в последнее время я привык считать нас «мы». Конечно, заработаю и я. Вадим, а когда… ну, когда мы были вместе, ты тоже думал «мы»? Нет. Ты была слишком самостоятельная. Я не смел считать нас «мы». Mm -hmm. Так, подожди. Я хотел показать тебе новый проект детского центра. А ты знаешь что, давай в другой раз. Настя попросила помочь ей составить меню. Для свадебного ужина. Жаль. Жаль. Знаешь, смотрю на тебя и не верю, что это ты и ты здесь. Я только сейчас понял, как мне тебя не хватало. Как глупо, что мы расстались. Да. Ты даже не представляешь, сколько раз я про себя это говорил. А помнишь, как в институте нам все завидовали и <смех> все крутили короткий роман, а мы были почти супруги? Помню. <смех> да. А может… Ну, иногда, знаешь, в несчастье кроется будущее счастье. Если бы мы тогда не расстались, я бы не встретил <смех> сейчас свою судьбу. <смех> Ты знаешь, а мне пора идти, еще надо успеть. Заехать в гостиницу, переодеться, и Настя, наверное, заждалась. Ей что-то передать? Да. Передай ей, что она мой самый любимый зайчик. И что я скоро буду. Хотя нет. Давай я тебя завезу и сам ей все скажу. А то мне нужно еще на завод заскочить. Зайчик, не думала, что дурной вкус и такая пошлость передаются воздушно-капельным путем. <режит> Скажешь, ты Женечка все-таки талантливый художник? Что же ты талантливого художника заставляешь такую гадость рисовать? Это не гадость. Это картинка из французского журнала. Эх, Анастасия, как не было у тебя ума, так и не завелось. Полная пошлость. Что ж ты меня любил-то такую глупенькую? Что мне дала эта любовь? ПБР. Что такое ПБР? Предала, бросила, растоптала. Все это за мою безграничную верность. Вот скажи, почему я здесь стою, работаю? А он хоть одного лебедя нарисовал? Шляется непонятно где и с кем. Что ты несешь? Он сейчас на работе. А может быть, на кирпичный завод вообще поехал? Вот, заметь, как он проводит время, перед вашей свадьбой. Нет, после свадьбы он, конечно, проведет с тобой первую брачную ночь, если, конечно, ему не позвонят с кирпичного завода. А так ты потом будешь его видеть, только когда он будет забегать домой, принять душ и сменить рубашку. Дурак. У него душ, между прочим, на работе есть. Значит, будешь туда носить ему рубашки. А на твой день рождения его прораб принесет тебе цветы. Если он вспомнит, что 8 декабря – это твой день рождения. А, не день сдать очередного объекта. Так ну все, хватит. Кстати, а тебе кажется нормальным, что Вадим выписал на свадьбу свою бывшую любовницу? Юлю? Ну разве он пригласил 10 других своих бывших любовниц? Какой-то Женечка злой стал. Юля это лучшая подруга моего Вадима. А скоро она станет лучшим другом нашей семьи. Все, все, Настя, хватит. Идеев. А то я никогда не дорисую этих проклятых лебедей. Ластенька! Привет! А вот, кстати, мой любимый идет. М? Выкусим. М? Я, кстати, тоже верю, что ты станешь лучшим другом нашей семьи. И научишь наших деток рисовать. Чтобы у тебя появились дети! Ему нужно будет хоть иногда дома ночевать. Привет. Привет. Ну все, прекрати. Ну люди же смотрят. Привет. Я больше не могу. Да что случилось -то? Пусть я дикий средневековый идиот, но я не хочу быть современным и культурным, когда при мне мою же девушку. Мне просто мне тупо хочется прям задушить этих обоих. Да и врать ей, что он ей изменяет, тоже глупо и стыдно. Знаешь, она на самом деле не дура. Знаешь, ты успокойся, все. Я не хочу успокаиваться! Я сегодня же уеду отсюда к чертовой матери! Хоть хоть на Чукотку, хоть, хоть в Москву, только подальше отсюда. Все, так, возьми себя в руки. Я слабая женщина. От одной тухлой сосиски могу концы отдать. Но меня нагло поменяли на другую. И что, у меня нет гордости? Нет, есть. Я бросила все свои дела и приехала сюда, чтобы сражаться за любимого человека. Ты герой. А ты мужчина? Красивый, спортивный. Да. И неу не распустил. А, а ты правда считаешь, что но ну, я нич ничего себе? Ты классный, да? Только нервный. Да. Соберись. Да. Угу. Ты права. Ты... Командуй, что дальше. Значит так. Я начинаю действовать по линии папаши твоей Насти. Угу. Он мечтает построить торговый центр. <с а Вадим еще не построил. Центр детского творчества. Пока это легкий спор. Но мы попробуем этот легкий скандал раздуть в тяжелый конфликт. А? а это не подло? Подло. Подло. Вообще подло людей перед свадьбой разлучать. Ну да. Но можно попробовать, как Пушкин написал тетке, которая его бросила. Вали и дай вам Бог любимой быть другим. Не так. Он написал, я вас любил так искренне, так нежно, как. Дай вам Бог любимый быть другим. Короче. Если Это... ты такой нежный, в этом деле, ты мне не нужен. Продолжай. Я раздую скандал, а ты собери общественность. Причем тут общественность? Ты что, совсем поглупел уже от любви к этой своей дурехе? Иди сюда. Слушай внимательно. Одно дело – аура искусства. Другое – когда культурных театралов с их культурными детьми распихивают люди с пакетами. Теперь понял? Найди группу людей, которым пофиг на детское творчество. Которые хотят видеть возле дома торговый центр с кучей магазинов. Теперь понятно? Понятно. Это неплохая идея. Mm -hmm. Настя, она обожает своего отца. Она всегда будет на его стороне. Ты умница. А, ну... И красавица? Нет? И красавица. Уважаемые господа! Минутку внимания. Дело очень важное, касается нас всех. Этот универмаг я помню еще с рождения. Тут родители мне покупали сначала коляску, а потом уже велосипеды. Парень, ты сразу говори, чем торгуешь? Велосипедами? Да ничем я не торгую. У меня другая задача. Я хочу вас спросить, а не надоел ли вам этот старый универмаг, а? с узкими лестницами и низкими потолками. Здесь летом дышать нечем, а зимой холодрыга. К чему клонит? Наверное, будет впаривать вентиляторы или шуга. Да ничего не собираюсь вам впаривать. Наш мэр только Пончиковый строит. Давайте заставим его построить для нас новый комфортабельный торговый центр. А главное, чтобы этот торговый центр находился в самом центре нашего города. Правильно, чтобы далеко не ездить. Вот. Поэтому с сегодняшнего дня мы должны начать грамотно и организованно бороться за это. Молодой человек, быстренько свезли отсюда. А с кем бороться? С кем бороться, это мы найдем. Главное все хорошо и грамотно организовать. Я скажу вам по секрету: у нас сегодня исключительно итальянская кухня. На закуску я рекомендую взять рукколу с креветками, салаты мята, малина и э, печень трески и виттеллтоната. А это что? Это телятина под соусом из тунца. Попробуйте. А почему наша московская красавица ничего не ест? Спасибо. Я уже однажды поела в вашем ресторане. Я в курсе этого случая, да. Вы знаете, меня тогда не было, но я уволил своего помощника. Угу. Ну, я не знаю. Я запуталась. Я первый раз накрываю ужин на такое количество гостей. Попробуйте, пожалуйста, окорочок, фаршированный белыми грибами и шкварками. Да а? погодите вы с окорочками со своими. У вас сейчас невеста в обморок упадет. Настя, ты знаешь, как начинается самая популярная кулинарная книга? Хозяйка, просто сядь и успокойся. Ну вот, что ты любишь? Я люблю пончики. Можем приготовить пончики с заварным кремом, с орешками кешью. Можем приготовить пончики из творога, с черносливом или с курагой. А можем сделать пончики из слоеного теста с начинкой из кабачков. А давайте без фанатизма. Настенька, ты понимаешь, они тебе приготовят разных пончиков на десерт. И что? Что ты еще любишь? Понимаешь, я люблю только пончики. Ты просто феномен. Другая бы девушка с такой диетой весело бы центнер. Ты говоришь, что ты любишь готовить. Я ведь ни разу в жизни не готовила. У меня сначала бабушка готовила, потом мама. Теперь работница. Для меня хлеб порезать проблематично. Обязательно по пальцу попаду. Дама, я вас умоляю, попробуйте гратен из баклажан. Да погодите вы. Настя, а Вадим знает, что все настолько безнадежно? Да я ему честно говорила, а он не верит. О, гениальная идея. Я найду для тебя рецепт свадебного торта. Ты приготовишь его сама. И когда его внесут в зал, тамада торжественно объявит, что это твой первый кулинарный опыт. Это будет грандиозный успех. Нет. Я? Да. Я не, я не смогу. Сможешь. Я все подробно напишу, и ты сделаешь так, как там написано. <Насть>. Настя. Настя. Ну разве ради Вадима ты это не сделаешь? Ради Вадима? Ради Вадима сделал. Вот ну, так вот. Спасибо тебе. Если бы ты не приехал, я бы пропала. А, погодите, можно ваш гратен? Давайте, давайте. Вкусно, да, говорить? Алло? Алло, да, привет. Нравится? Да, я передала. Можно еще? Угу, хорошо. Пока. Тебя срочно ждут у папы на работе. По-моему, будет скандал. Спокойно, только без паники. Здравствуйте. Значит так, мы начнем с ним наш обычный спор, а ты mm -hmm. как будто не в курсе, поддержи меня. Поняла? Поняла. Ты забыл, что я вообще-то, в отличие от некоторых, с первого раза догоняю. Не обидно, что ты считаешь Настю глупой. Не глупой, а. Наивный. Угу. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Давай, давай, давай. Все будет хорошо. Угу. Михаил Борисович, здрасте. Человек, уставший после работы, он не потащит своего ребенка в кружок для выжигания за три версты. А покупать себе ботинки, уставший человек за три версты потащится? Ответьте мне, Юлечка, пожалуйста. Что? Ну, вот я вас спрашиваю не как архитектора, а как женщину. Вашему ребенку нужно купить теплую куртку. У меня нет детей. Ну, допустим. Вот представьте себе, что у вас есть мальчик лет пяти. И вдруг внезапно похолодало. И что, вы его поведете в кружок раздетым или пойдете покупать теплую куртку? Это некорректный вопрос. Юля еще не мать. Но зато опытный архитектор. И она давно уже знает о моей мечте создать в городе остров культуры. У меня в городе простых матерей гораздо больше, чем архитекторов. Ну так что, Юлечка, театр под боком, детский центр в двух шагах, а до торгового на автобусе добираться больше часа. Вы смотрите спектакль, мальчик ваш рисует в кружке, а завтра он без куртки на лютом морозе замерзнет. Ой, посмотрите, у вас под окнами толпа разгоряченных людей стоит. Это провокация! Вот это провокация! Вы сами собрали этих людей! Мы проводили опрос, не надо! Большинство жителей хотят, чтобы был культурный комплекс! Зять мой, в будущем любимый, давай не ругаться уже до свадьбы. И после свадьбы я хочу, чтобы в моей семье царили мир и покой. Мне не нужен мир такой ценой. Я не собираюсь отказываться от своего замысла. И если в Райске Осуществить это в полной мере невозможно, я уеду в Двуреченск. Тем более меня давно туда приглашали. Сейчас позвоню и скажу, что согласен. Подожди, подожди. Да ты чё? Ты же, ты же почти женатый человек. Ты обязан хотя бы посоветоваться с Настей, прежде чем ехать в эту дыру. Дырой город делает не удаленность, а тупая политика местного начальства. Ну, все, он, по-моему, рассердился для меня. Слушай, а ты его давно знаешь. Он что, правда может уехать в этот двуречец? Давно знаю. Уедет точно. До свидания. Да, хорошо, да. Да, я приеду. Да, всего доброго. Угу. Ничего не хочу слушать. Ты предатель. Ну, ну я ни слова не сказала. Вот поэтому и предатель. Ну, хорошо, давай помолчим. Ты действительно решил уехать в еще большую глушь? В этом городе мне больше делать нечего. А Настя? Ну, при чем тут Настя? А ты не боишься, что она не захочет бросать свой родной город, своих родителей? Не боишься? Мы будем навещать их по праздникам. А если она откажется, Вадим? И насколько я знаю, для тебя любимая женщина, это еще не повод, чтобы отказаться от интересной работы. Ты что, думаешь, она не поедет со мной? Ты права. Она, скорее всего, откажется. Ну, а может быть, договориться с ее отцом? Нет, исключено. Это сейчас он со мной советуется. До свадьбы, а после попишет резолюцию и точка. Нет, я проиграл. И ждать мне здесь больше нечего. А свадьба? Вадим, скажи мне честно, как другу, ты Настю действительно любишь? Очень люблю. готов уехать один без нее? Там мне предлагают полную свободу. Ты что, не понимаешь меня? Да нет, я-то тебя как раз и понимаю. Я, ты знаешь, я очень жалею, что три года назад не бросила все и не уехала за тобой сюда. А Двуреченск, это ведь наверняка еще даже не город, а просто большой поселок. Ты меня даже сейчас туда ничем не заманишь. Я никого Никуда не заманивал. Никогда. Если женщина не едет с тобой на край света, значит, это не твоя женщина. Ты права. Я не гожусь для роли мужа. Ни одна женщина со мной не будет счастлива. И не права, что бросать меня. Настя идет. Ладно, я пойду. Не хочу видеть, как вы будете расставаться. Подожди. Подожди, не уходи. Настя, ну… Ой! Как же неудобно у вас здесь ходить. Но ты могла бы мне позвонить. По телефону всего не скажешь. Хотя папа мне много сказал. А он сказал, что я еду работать в Двореченск? Ну, конечно. И вот, что я хочу тебе сказать. Настя, ты главное не торопись, потому что сейчас решается твоя судьба. Да, спасибо, я знаю. Но я думаю, Вадим меня поймет. Господи, как же ты натерла ногу. Ребят, знаете что? Я, наверное, пойду. Нет, Юлечка, останься, пожалуйста. Мне нужна твоя поддержка. Ну, говори. Настя, ты только не торопись. Ты все обдумай. Я все обдумала, и все ужасно. Вадим, ты поругался с папой, а я ни разу в жизни с ним не ругалась. Я очень люблю и папу, и маму. Настя, прости, я... Я понимаю, что я виноват. Конечно, ты бы мог ему уступить, понять его, что он отвечает за весь город, но ты не понял его, и это очень больно. Ну и вот, что ты наделал? Теперь мне придется жить далеко от родителей, от друзей. Я знаю, что ты не захочешь тащить в Двореченск много барахла, но у меня есть одно условие. Я перевезу туда всю свою мебель и свои комнаты, потому что пускай хоть эти вещи напоминают мне о родителях, о друзьях. Подожди. Стой, ты… Ты что, хочешь поехать со мной? Ну, конечно, я поеду. Ты только не злись по поводу мебели, я организую все сама. Ну, или папа поможет. Ну, в общем, все будет хорошо. Ты, ты куда подевалась-то? Что, что мне с людьми делать? Они до сих пор у мэрии торчат. Денег не просит. Не просит? Ну, значит, рассосутся. А что такое они то У тебя что, ничего не вышло? Вышло, Женечка, все вышло. Вадим разругался с будущим тестем, собирается отсюда уехать в Дворечинск. Так это отлично! Настенька с ним никогда не поедет. Или как? Все ужасно. Настя готова с ним ехать. И ты знаешь, она правда его любит. Очень сильно его любит. А я чувствую себя мерзкой гадиной, которая прикатилась сюда, чтобы испоганить жизнь двум хорошим людям. Настя настоящая женщина. Не чита мне. Они созданы друг для друга. И будут счастливы. Короче, после свадьбы я возвращаюсь в Москву, а ты можешь продолжать бороться за свою Настю. Погоди. Все не так плохо, как есть. У них все хорошо, а значит, для нас все закончилось. Юлия, ты мне нравишься. Только не надо меня успокаивать, ладно? Что, что, в Москве перестали слышать слова? Я тебе говорю, ты мне нравишься. В каком смысле? В таком. Все время думаю о тебе, а о а так? Вспоминаю по привычке. Ну, так не бывает. Мы с, тобой, мы с тобой знакомы всего два дня и две ночи. Правда, обе ночи ты мне снился. Спокойно, Женечка, спокойно. Ты сейчас с кем опять разговариваешь? И что нам делать? Я не знаю. Я не знаю. Я знаю, что вам делать. Уйти с проезжей части и выяснять отношения в другом месте. с такой подлой бабой, как я. Почему? Ведь мы же все осознали и перестали травить наших бывших. Я успела подменить Насте свадебные туфли. Зачем? Зачем? Затем, чтобы она упала. В туфлях на два размера больше. Ну, я надеюсь, они стыкались. с Свадебное шампанское ты не успела А еще я не сказала Насте, что в том магазине продается прекрасное платье, в котором она выглядела бы королевой. Mm -hmm. Извини. Алло. Да, да, конечно, принесу. Увидимся утром в ресторане. Все, успеем. Настя будет ждать от меня рецепт свадебного торта. Женечка, что делать? Гореть тебе в аду. В самом страшном котле, если б ты не встретила меня. Бежим. Зачем разбудили? Зачем я повелась? Потому что вы добрый человек, тетя Ой, только ненормальные по ночам свадебное платье покупают. А ты, Женька, с детства был психически неурнавешенный. Эта москвичка тут у нас жениха, что ли, нашла? Кажется, нашла. А, слава Богу. Хоть от нашего архитектора отлипнет. настенький нервы перестанет смотать. Вот оно. Я нашла его. А до утра нельзя было подождать? Ну, а вдруг его кто-нибудь купит? Да? За такие деньги? А, сколько оно стоит? Евро. У меня на карчике только половина этой суммы. Жень, у тебя есть деньги? Есть. Я недавно две картины продал. Только деньги дома. Девушка, вы бы у жениха своего деньги на платье просили. Подождите. Мама дорогая, Женька, это ты на ней женишься? Пока не знаю, чуть-чуть, Катя. Мы еще с Юлей не говорили об этом. А уже за платьем побежала. Сейчас все так замуж выходят. Значит так, Жень, ты сейчас э, дуешь домой за деньгами, а у вас где-то были э, тут туфли, а? Куда катится мир? А ты бы вышла за меня замуж. Я сейчас должна ответить? Нет, можешь сказать и сейчас. Я скоро вернусь. Угу. совсем не знаете. Только познакомились и сразу замуж. А вы знаете? Я с его родителями дружила. Но пока не в Китай на работу не уехали. И какой он? Жестокий, глупый, жадный, тупой. Да что вы. Женечка добрейший мальчик. Талантливый. Очень умный. Почему бы мне не отхватить от такого золотого парня? Не знаю. Ну, сначала, конечно, надо познакомиться и узнать друг друга получше. Вот я со своим. 10 лет встречалась. И до сих пор счастливо живете? Теперь с ним счастливо живет моя подруга. Простите, я. Я не хотела сделать вам больно. Да мне не больно. Я сама от него ушла через 10 лет встреч. Надоел, как собака. А может, и правда надо вот так вот быстро, пока кровь кипит? Ой. А знаете что, теть Кать? Я покупаю эти туфли. Они тебе на два размера малы. Это именно то, что мне нужно. Спасибо. Что-то с Вадимом? С твоим женихом все в порядке, спит у себя дома в целости и uh -huh. сохранности. Зачем чего меня тогда разбудили? Настя, вот в этом платье ты будешь просто королевой. Мне мое больше нравится. Настенька, завтра вас будут фотографировать. И сделают вам диск. И только в этом платье ты будешь самой красивой невестой на земле. Ты не споря, а просто поверь на слова: Самый красивый. Потрясающий. Ну Ладно, спасибо, Женька. Это круто, что ты на меня больше не обижаешься. Ой, а сколько оно стоит? А мы решили, это тебе свадебный подарок от нас. И вот еще туфли. Я подумала, что те немного большеваты, а эти будут в самый раз. Я что-то ничего сейчас не понимаю. Можно я пойду спать? Конечно. Ой, а торт? А ты за это не переживай, все в порядке, да, да. Спокойной ночи, Настя. Пока. Пока. До завтра. Ну, а мы? Идем? Спать? А, нет? Mm -hmm. Ну, я пока не знаю, как мы будем спать этой ночью. Uh -huh. <laughs> Уже вместе или еще раздельно. А потом нам надо испечь свадебный торт. Mm -hmm. Пока Настя его не испекла. Yeah. А? <laughs> Да? Хорош, Не надо так много муки. Не 77. Да я интер... Здрасте. Здрасте. попробуй вечером потанцевать с какой-нибудь Вертиховской. Почему мне вообще не танцевать, что ли? Вальс отца с невест и все. Сядешь ко мне за стол и будешь сидеть. Что-то меня немного трясет. Да не переживай, все пройдет хорошо. Не передумал уезжать? Нет. Завтра же начнем собираться. Mm -hmm. Юль, mm? я mm -hmm. тебе очень благодарен, что ты приехала и помогла мне. Mm. Только одно меня напрягает, что я женюсь на самой лучшей девушке в мире, а ты одна. Mm? Я хочу, чтобы ты была счастлива. Когда-нибудь была очень, очень счастлива. Кажется, я уже того. Что уже? Пока не знаю. Боже мой, вызгладь свое счастье. Мне кажется, именно ты принес мне удачу. Перестань. Вадим, спасибо тебе большое. <сORS> <сORS> спасибо. <сORS> а... И -и -и, Настя. Так вот, зачем ты приехала? Настя, это совсем не то, о чем ты подумала. Я тебе сейчас все объясню. Я была почти уверена, что ты искренний человек. Я думала, ты приехала порадоваться за нас с Вадим. Думала, мы подруги. Настя. Я тебя так люблю, а, а ты… Как же ты… Настя! Настя! Я же говорила! Настя! Настя! Настя! Черт! Настя! Ну, сейчас убежит. Ее нигде нет. Черт нас дернул поцеловаться. Мне тоже показалось это лишним. Где мы теперь ее найдем? Так, хватит стоять и ныть. Может быть, тогда поедем? Просто так мы никуда не поедем. Жень, ты знаешь Настю с детства. Подумай. Куда она могла спрятаться так, чтобы ее обязательно нашли? Зачем прятаться, ага. чтобы нашли? Ты заговариваешься. Это мужчина сбегает от женщины, чтобы их не нашли, а женщина прячется в надежде, что ее обязательно отыщут. Жень, ну ты думаешь, а? Думаю. Ну. Есть! Что? Где? Бежим на старый причал. Здесь всего пару ну, минут. Давай! За мной? Места. Мы с Настей всегда здесь, в детстве, От родителей. Ждите меня здесь, Нет. а сейчас. Стоп. Это вы ждите меня Ой. Вадим, послушай а. меня последний раз. Я знаю, что я делаю, и я знаю, что я здесь натворила. Сейчас ей лучше уступить. Ага. Давай. И скажи, что никакой свадьбы никогда не будет! Настя, я прилетела сюда, чтобы вернуть Вадима. Ну, тогда ты дрянь. Да, я знаю, я самая последняя дрянь на этой земле, и я хотела разлучить вас с Вадимом и делала все, чтобы это случилось. Убирайся! Но у меня ничего не вышло, я проиграла. Потому что Вадим любит тебя. И он достоин такой нежной, преданной, прекрасной девушке, как ты. Да вы целовались! Забудь об этом! Он любит тебя! Так как меня никто никогда в жизни не любил. И это справедливо, потому что нельзя любить человека, который способен на такую гадость. Настя, иди с ним под венец. И обещай ему любить его и в горе, и в радости. И поища с ним в тему, дорога и будь самой счастливой женой на свете. Настя, беги к нему. Давай. Настя, прости. Прости меня. Я нисколечко не сержусь. Только у меня одно условие можно я буду венчаться в твоем платье конечно я тебя люблю Господи Боже наш, славою и честью венчая яй! Господи Боже наш, славою и честью венчая яй! Господи Боже наш, Славою и честью венчая яй. Мама, работа. Ты знаешь, у меня обе подруги одновременно родили детей. Завидуешь? Нет. Я рада за них. Считаешь, я не способна на добрые чувства? Значит, тебя ждут, и ты завтра улетишь. Ты знаешь, я раньше думала, что голуби на свадьбе такая пошлость. А ничего, красиво. Интересно, где они взяли так много белых голубей?